И всем привет, вышло обновление хорошие новости, вышла новая версия игры. Сегодня я расскажу, как играть в данную игру. Твоинственный особняк, вроде бы как-то по-другому его называют. значит 5 минут скачивание кстати можно оценку и сообщить разработчикам чтобы они хай не разблокируют давайте еще раз сообщим им а то не обратно не отвечают блин ну что же делайте так как у меня оценка делать так чтобы разработчики не заметили посмотрим а разработчик отвечает вообще на, <coughs> на комментарии <свист> если да, то... Да, если нет, то... М -м, так, зло, плохо, напиши комментарий. <свист> Сейчас узнаем. Так, эти комменты, блин. А плохие комменты вы читаете? Я не знаю. Разработчик вы линией, честно. Вот, блин, мне уже не нравится. Разблокируйте меня, пожалуйста. а Меня раз, кстати, заблокировали. И уже, блин, под... Нет, ничего не делают. Эм, э, хэштег так разблокируйте, да? Может услышат? Разблокируйте. И дополнительные фишки, это как фильтр, чтобы мы комментарии нашли мой. Давайте, блин, добавить еще отзыв. А что можно еще добавить? А, вот это вот они да не хочу хотел, чтобы не разблокировали когда-нибудь либо. Так, мы обновляем, что нового. Блин, так они ленивы слушайте. То да, делают игру. Возможно, на заказ. Слушайте. А вот для чего они деньги собирали, купили. И все Блин, ну хитрые, слушайте, что нового. World Latinx. Что -то такое вот эм, эпическое Войдем в игру, там может показываться, по-моему, реклама. Не уверен в этом. А вот скорее всего там будет же рекламу не умудрились. Заказали игру. Слушайте, они не сделали игру, они по-любому ее заказали. Что за приколы, блин? Эй, эй, ладно нормально. <класс> У нас еще не такая ситуация была с этими играми. Бах лагает, бах не лагает, бах лагает. Кстати, это еще погибать ножей браузер с ним понять там смотрел как там Ну такая вот нормально. Так не знаю, почему не обновляется. Отмен нажимаем. еще раз нажимаем обновить. Вот когда захожу в рубь с обновато, так уже нельзя. А вот когда играешь из UWE, там есть такая отменить можно. Вот там, кстати, тоже. Ну, уже как-то разработчики не игнорируют что ж такое напиши комментарий, что не так то что -то, что разработчики говорят ты нам не нужен ты уже не ютубер все такое да подписка лайк на канал кстати давайте я буду снимать обычный угол плюс мне это уже достала вот реально что это такое вообще что это такое так, у нас еще немного времени. Можем, например, сыграть, ну как, как думаешь, одну а катку? Или просто расскажем про одну? Смотри, значит, там 18-16. К началу, 8-30. 8-25. Может, 4-9 минут. Можно одну катку сыграть, все. Две катки нельзя. Одна катка, кстати, минут. Максимум 4 минуты можно за 4. Но еле-еле за три. Это только максимум. Мы так пробовали. И вот что мы наигрались. Я просто часто играю. Без монтажа показываю, что я могу сделать без монтажа. Ведь у меня такой блин, монтаж. У -у -у. 20 минут же. Это, ты же капец, блин. Других там поменьше. Давай <клёх> вот, читаем комментарии хоть. 20 тысяч лайков. Капец, блин. О, дизлайки, о, давайте. <клёх> может я реально там пишут что плохие что-то. Хэш ты разблокируйте, может там подписчики мне. Ух! <клёх> Посмотрим. А если нет, то я заканчиваю игры. Но буду туда тогда влог снимать. Ясно? Так, если меня не поддерживаете, меняю отзыв. Игра стала невозможной. Ну э -э, читеры не дают нормально играть. Ну мы уже видели читеров, друзья, с вами, как, как они в команде мне работали. Ну понятно. Не, ну, можете посмотреть. Четыре на меня нападали. <смех> типа того, я не говорил про них, но я чувствую, что это были читры. Они, бля, реально два на одного, нечестно. Два убийцы на одного. А в игре должен быть од один убийца. Просто подглядывали. Поведение ходит. А, маньяк иди сюда. А я такой, а, блин, спасите А, ⁇ давай дальше. Звук, бах со звуком. Подождите. А вот кто мне поддерживает блин? А? Вот честно, что это блин за комменты? Хм. была ошибка дех штек, разблокируйте. Макс риска было нормально вообще? Что за комменты такие? Вот я так и знал, что им отвечают. Точно? Э, всем. Всем привет! <с> -мо. Ну, пока единственное, при попытке начала игры выйдет ошибка. Всем привет, нам очень жаль. Эпичный коммент. Что вы испытывать? это, когда играли в подозреваемые? Подозреваемый, наш особняк сегодня был очень загружен, из-за чего игроки не могут. так ясно, отмазка. Блин, ну они комменты делают, кстати, да. Считают комментарии. Ошибку делают один, даже может быть, шесть. Давай посмотрим. Они вообще отвечают здесь? Ну, как говорится, не отвечают. В этом я не зря так сделал. Они разблокируют. Напишем э, описание очень хорошее. Ну, ладно. Давай допишем потом. Точки доп Допустим, я допишу. Так что у нас осталось времени. Окей, mm -hmm. okay, 5 минут хватит. А, пошли. Кстати, а что я так сделал, если так сделаю? Так, на... на. Ну, давай там. Да, вы доживили программку. Ну, она такая вот. Неважно, какую программку вы делаете ролики. Главное, что вы делали. Она такая вот безопасно немного. Есть место, поэтому я ее взял. Экономить место. Так, вот здесь поиграем. Кстати, на у есть другая функция. Я там буду играть, почему нет? Может быть кому-то зайдет, скажет Эй, hey, hello, меня зовут Макс Риск Подписка на канал Макс Риск, бегом подпискам. На них кто такой Макс Риск, алло, бегом Если меня точно выкинет А что будет, да, кстати, ты очень интересно Что будет если меня реально выкинет Если так буду баловаться с этим Могут ли меня выкинуть за то, что я много так Все позволяю Почему бы не узнать подписчики интересно интересным подписчикам делать это все делаем задание выполнено изи ну такое вот не сказал бы ну нормально раньше не делать телефон вообще легче так делал слушайте реально легче мой были картинка самое сложное то задание это картинки да с двумя пальцами пока тем может быть там что-то легче сзади сейчас бах и все ну, чем больше квестов, тем лучше. Скрин делайте. Да запишите результат. Скрин, скрин, скрин. Так, так, так. Я все изучив, что тоже слышит Нормально, нормально. Ну Но идея ролика не заканчивается, так что. Блин, да был этот, как там, яро. Блин, это Яра, прием это Яра, прием Он меня убил, блин. Яро это был, проснитесь. А, да, кстати, подписка, канал Макс Почему не убивают? Вот почему? Вот так вот, блин. Пропиариться не дают. Сколько у нас времени? Четыре минуты. Вот черт. Вот, вот не судьба мне пропиариться. Вот что это такое? Всегда, блин, убивают. Вот обычный... вот Яра, вот Яра, вот, прием. Это убийца. Поймайте его. А э, и куда ушел? Слышь, блин, убийца, иди сюда. Опять картинка тут. Ну ладно, ладно, если нет так невозможно ну, за. А почему нельзя? Не понял. Почему нельзя рекламируется? Ой, говорю, что нельзя рекламировать? Ой, господи, надо. Я такой телефон понятно. Но... <плодил> так, ну что, где Яра? Яра, безите от Яра, он убийца, убийца, убийца, убийца, убийца. <плодил> <плодил> а, есть за здание, вообще есть. Самое легкое здание. Яра убийца, я убийца, белом биома. Блин, такой смешно. Нет, так. Трубы ни что не нашли. Я рубит прием, я играю я, как-нибудь. Скипли кто-то был. не могу. Вот, вот он. Скипит. Я там свои пять штучек. Вот 14. Я раду прием. Я убил только что. А Я убил. Туалет, а что? Подожди, подожди. Фил, фил, фил. Смотри. Убийца, убийца, давай. Сообщай, сообщай. Давай, давай, давай. Итак, это был... Яр, яр, яр, яр, яр. Жаль, что мне записать. Яр, яр. Так вот, так Яр, яр, яр. Как раз у меня хватит времени. И залить, в принципе. О, сразу отвечает. По-любому это Яра. Ну. Ладно тебе. 15 секунд. Успеешь или нет? Или ты неудачник в школе навсегда? Ну, как я, в принципе. Ну, все, неудачник. Давай, блин, поесть хочет. поесть хочет. И это был Яр, блин, ну чего делать? Всем из просмотр, с вами Макс, здесь подписка, лайк, коммент, репост, всякое такое. Всем удачи и пока. Все, дело закрыто. Убийца проигра... выиграл. Яр это был. Прикиньте, бах, бах, бах, у выиграл убийца. Да оставшиеся недостаточно в гостях были. Ладно, всем удачи, пока.